Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Петр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюк. Сегодня у нас урок номер 75, lesson number 75, и его тема «Безличные предложения». ESSEC Экспресс Супер Современный Эффективный Курс English Хочу Все Знать Дорогие друзья Есть предложения Личные Есть предложения Безличные Как бы попроще вам объяснить Что такое личные предложения я пишу, она читает газету, мы ходили в лес по грибы, мы завтра поедем в Лондон, следующим летом мы будем отдыхать на озере, или она умеет хорошо плавать, вот. они устроились на работу и моют посуду, они давно ходили уже в кино, то есть буквально это предложение личные, потому что там выступает местоимение или допустим самолет прибыл вовремя рейс такой-то самолет, все, есть главные члены предложения, все понятно мы читаем и мы пишем местоимение выступает а в безличных предложениях этого нет ну например это интересно или холодно или тепло. В основном это краткие безличные предложения бывают. Ну, значит, здесь строится все по-другому. По здесь нет главных членов предложения, таких явных, как обычно выступает местоимение, или подлежащее в предложении, которые обычно ставится на первом месте. Поэтому безличные предложения это вот в данном случае такие, которые вот здесь присутствуют. Где нет местоимения где в русском языке как бы не присутствует существительное или подлежащее. Вот давайте посмотрим. Это интересно. Как сказать это интересно? It is interesting. Или it's сокращенно. Interested. Это интересно. Вот посмотрите на это предложение. Ей это интересно сделать. Оно очень похоже на пассив. На пассивные предложения. Потому что никакие предложения не начинаются меня, мною, ей, тобою, ими. Здесь должен быть или пассив, или в данном случае как безличное предложение. Итак, как сказать ей это интересно сделать? It is interesting. это интересно вот оно выступает и здесь it is interesting for her to do it буквально для для нее это сделать to do it сделать это it is interesting это интересно for her для нее to do it, сделать to do it, сделать это почему to? для нее, потому что что сделать? если поставить вопрос что сделать и в конце мяг и знать есть то обязательно надо ставить предлог ту. допустим, читать, турит, писать ту write ходить на прогулку to go for a walk все равно ту присутствует. поэтому это необходимо знать если только предложение отвечает на вопрос что делать, что сделать где звучит мягкий знак в конце необходимо ставить предлог ту это легко это легко it is easy it is easy Easy это легко, easy легко или легкий easy. Ему это легко прочитать. Также э, начинается как это легко. It is easy или It's easy. It's easy. Это легко for him to read it. Для него him для него to read it, прочитать это не забывайте, что вот эти местоимения him это ему ему если his, это его his, это его обувь его костюм, его автомобиль его шляпа его зонтик his, umbrella а если я вижу его, живого, он стоит, это him, him, он, это him, его я вижу. А если принадлежность, вижу его туфли, костюм, его походка, это будет his. Это трудно. It is difficult. Или it's difficult. Трудный. Difficult. Как мы скажем, ей трудно это сделать. Ей трудно это сделать. It is difficult. Или it's difficult. For her. Для нее. To do it to do it здесь тоже повторение пройденных уроков Хео! это буквально ее я вижу her, ее вижу а если я вижу ее туфли ее одежду, ее обувь я вижу ее автомашину или ее книгу будет так же само Хео! совпадает здесь Местоимение совпадает. И принадлежность будет он, она это х, и принадлежность тоже будет х. Я вижу ее, это I see her. Я вижу ее, I see her. Я вижу ее одежду. I see her. Только одежду скажем. Платье там. Дресс. Дальше посмотрим. Ему необходимо это сделать. Ну, вы знаете, что необходимо будет It is necessary. It is necessary. Это, это необходимо. Необходимо переводится как necessary. Necessary, необходимо. Итак, буквально, ему необходимо это будет It is necessary. Это необходимо for him. Для него to do it. Что необходимо сделать? В конце мягкий знак сделать. Значит, предлог do. to do. Сделать это. Ну, тут очень похоже и попахает пассивом в этом предложении. Вот. И в пассиве всегда на, на первое место ставится местоимение который находится в пассиве. Но там идет глагол быть, в зависимости от какое это время настоящее, прошедшее или будущее предложение может выступать в таких временах. И идет глагол дальше. В... С окончанием иди, если в прошедшем времени он берется всегда, или третья форма глагола. А здесь же слова такие необходимо, трудно, легко, интересно. Поэтому же здесь пассивка как бы не пахнет, но обязательно присутствует глагол в настоящее время. «Из» и это слово идет. Это трудно, это легко, это интересно, приятно может выступать. Для него это сделает. Поэтому всегда it is. It is. It is necessary. А можно и сказать, заменить necessary модальным глаголом, тогда из выпадает и будет it need это нужно, необходимо for him to do it можно по-разному сказать можно по-разному но если вы взяли глагол need необходимо или нужно туда надо выбрасывать из глагол необходимо нужно, must, например они тоже выступают в настоящем времени можно и must сказать It must for him to do it. Следующее предложение. Ей приятно это сделать. Как мы скажем? It is pleasant, pleasant for her to do it. Ей приятно это сделать. It is pleasant for her to do it. Это приятно для нее. To do it. Сделать. For ей. To do it. Или для, для нее это сделать. Ничего сложного. Дорогие друзья, наш урок близится к завершению. И мы кратко подытожим. Итак, в безличных предложениях обязательно используется. Местоимение it и глагол быть в настоящем времени. It is. А дальше идет э, любое слово. Или, допустим, это необходимо, это нужно, это приятно, это легко, это тяжело. И как мы говорим. It is difficult. Это трудно. It is easy. Это легко. То есть, не забывайте, что используется местоимение it и глагол быть. Ничего сложного нет. It is. А дальше идет слово легко, быстро, приятно. И так далее. На этом, дорогие друзья, Наш урок номер 75 завершен. Я желаю вам всем успеха, удачи в изучении английского языка. Подписывайтесь на мой канал, делайте комментарии, делайте лайки. Всего вам доброго, so long, пока!